всем привет на моем канале сегодня буду готовить безе в честь 23 февраля с чем всех мужчин и поздравляю кому интересно оставайтесь со мной у меня уже готова швейцарская меренга здесь у меня 207 грамм белка ну и соответственно в два раза больше сахара растопила все на водяной бане и взбила до да, плотной такой стоящего тягучей массы она еще довольно теплая поэтому работать надо быстро Мирингу окрасила в такой бежевый цвет с помощью коричневого сухого красителя, которого предварительно развела в воде. Переложила в мешочек, где у меня обрезан уголок примерно 1,3 мм, закрепила пергамент и отсаживаю такие круглые мордашки. Пакетик взяла потоньше и сейчас отсаживаю нос и уши. Переложила пакет в пакет. Рисую волосы. И сейчас рисую усы. Воротничок. Можно белый. Глазки дорисую по итогу в конце, когда у меня высохнут безы. И тут такая фуражка. Здесь бы очень хорошо смотрелась красная звездочка, но у меня нет красной. У меня есть желтая. Вот так. Дальше нарисую произвольно танки. Тоже без насадки. У меня есть вот такие крекеры. Гусеницы можно прорисовать красками, либо меренгой. У меня будут такие колесики. Немножко нажму. Сверху нарисую люк. Вот у меня тут остатки меренги, значит, вот эту я отложу, я ей буду писать. А всю остальную меренгу выкладываю на пищевую пленку. заворачиваем с одной стороны отрезаю уголок беру насадку 1м открытая звезда можно любую брать кондитерский мешок и туда же закладываю аккуратно массу я никуда ее не давлю и не подвигаю ближе Все. Вот здесь вот зафиксировала рукой, закрутила и немножко нажала. Дальше делаю цветочки. И так подкручиваю просто в руке и продавливаю Посмотрим. Розочки кручу. Камуфляжные. И теперь всю эту красоту отправляю в духовку сушиться примерно 2-2,5 часа. Примерно градусы 50-80 градусов, зависит от вашей духовки. У меня газовая простая, градусы не выставляются. Поэтому я приоткрываю дверцу и сушу с открытой дверкой. А вы ориентируетесь на свою духовку. Прошло достаточно времени, биза высохла. Так, ты уже снимала. Оно абсолютно сухое. Солдат. И вот эти маленькие безешки, тоже сухие. Мои безе готовы. Очень прикольно смотрится, символично. Я думаю, моим мальчишкам понравится очень. И будет вкусно. Так что, кому это видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы, с праздником. Пока-пока.